Всем привет! Друзья, быстренько сниму видео, а вернее хочу донести информацию о новом канди для пересылки маток. Вот сейчас набиваю в клеточки канди канди у меня уже заканчивается и поэтому хочу вам рассказать немножко помните в прошлом году я снимал видео о пересылке э, вернее о том как я делаю канди свой как бы рецепт показывал как я его делаю и так дальше и в видео вспоминал о александре Маринике. в принципе сегодня я о нем вспомню э, там э, я рассказал о том что я беру у него вот такое канди в александра сделана на инвентированном сиропе сахарной пудре очень мелкого помола и очень доволен этим канди так что рекомендую весной поздней зимой ранней весной очень для подкормки классной канди ну для пересылки маток я делаю канди сам вот такие ведерка сам его делаю то есть не рискую использовать канди чужое, потому что это отправка маток жара и матки могут, канди может потечь, и матки могут залипнуть и так дальше. И очень будет неприятно кому-то получить матки пропавшая залиплен, пропавшая матка, которая в канди там залип. И вот. Э Канди я делаю сам. Но совсем недавно я заказал канди для нуклеуса, опять очередную партию уже несколько лет беру у Александра. И он мне сказал, что у них появилась новая, разработали новый рецепт канди именно для отправки, для пересылки маток. Так что это видео больше для матководов подходит, кому, кто занимается отправкой маток. И... Он мне предложил прислать мне это канди, вот такое ведерко, чтобы потестить, попробовать. Я согласился, уже одну партию отправил по отзывам, люди, которые получили э, все нормально, все матки живы-здоровы, все и доехали хорошо. Что это за канди? Это канди, конечно, состава я не знаю, секретно никто не сказал, но это канди напоминает э, такое ощущение, что это как бы как жевательная резинка. То есть у нее консистенция с резинка, Поэтому... Оно просто, я так понимаю, не течет и не сухой, То есть его хорошо пчелки берут. Так что, кому будет интересно или полезно, или нужно, если что, информацию о... с контактами Александра я оставлю в описании. И, в принципе, кому надо, обращайтесь к ему. Вот как бы и все. Что еще очень удобно, что это канди вот таких ведерках литровых. И вес у него полтора килограмма очень хорошо хранить и в принципе доставка ну не знаю я вот это попробую сейчас ведерка заканчиваю сейчас вот вторую партию буду отправлять вроде бы как ничего нормально так что возможно в будущем раньше миссил для нуклеуса в канди потом перестал потому что появилась александра и сейчас смешу, замешиваю канти для отправки маток в клеточках. Но если действительно это кантик хорошо себя оправдает, а в принципе вроде бы как ничего, то возможно и скоро и для маток перестанет. В принципе, вот такое видео я хотел снять и как бы донести информацию или прорекламировать, пускай это будет реклама, хороших людей с хорошим товаром как бы можно не греки прорекламировать вот как бы так так что пользуйтесь кому надо пользуйтесь все всем привет с вами был вам Фабров. пока